для чего вы покупаете себе квартиру для того чтобы было куда прийти поесть и переночевать или для того чтобы получать кайф и удовольствие от жизни в этом пространстве давайте об этом сегодня поговорим меня зовут иван безруков я дизайнер интерьера с 20-летним стажем и проектировщик пространства. Сегодня я разберу ЖК Discovery, тот, который рекламировал пивоваров в своих роликах и так красиво все расписывал. Я вот сейчас нахожусь в офисе продаж нового жилого комплекса бизнес-класса Discovery Park от компании MR Group. Я хочу посмотреть, как это выглядит изнутри. Погнали! Кстати, напишите в комментариях, в каком городе вы ищете квартиру и какие жилые комплексы вас привлекают. Сегодня я буду разбирать двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Discovery. И посмотрю, что можно из нее сделать с точки зрения удобной и комфортной квартиры. И не просто удобной и комфортной, а чтобы в ней можно было по-настоящему кайфовать и заряжаться энергией. Да и вообще не вылазить из этой квартиры неделями. Итак, берем стандартную планировку, двухкомнатную. Что в ней не так? Во-первых, очень маленькие комнаты. Их две спальни, я имею в виду. Одна детская, 10 квадратных метров, и другая спальня родителей, которая 14 квадратных метров. Можно ли эту двухкомнатную квартиру рассматривать как жилье для того, чтобы кайфовать? На мой взгляд, нет. Почему? Потому что... Очень маленькая прихожая, в которой сразу же тебе говорят о том, что тебя в будущем ждут очень маленькие комнатки. Так и есть. Маленькая детская 10 квадратных метров и не очень большая спальня 14 квадратных метров. И плюс к этому дурацкой формы. Очень много пространства использовано нерационально. Маленький санузел при этой спальне. Но, кстати, хорошо, что он есть. А то, что он такой формы, это ужасно. Даже унитаз не влез. Сами проектировщики не смогли его сюда поместить. Следующий санузел, он же гостевой, он же детский, тоже не отличается большими размерами 4 квадратных метра. Это не очень много. Но и гостевая комната, она вытянутая, и окно в торце комнаты. А это значит, что дальняя часть этой гостевой комнаты будет темная. Плюс к этому кухонный гарнитур не очень большой. Плюс стол стоит непонятно где. Маленький диванчик, ну и напротив него телевизор, конечно же. Как же без него? Мебель расставлена несимметрично. В общем, не по фэн-шуй как-то. Что нужно с этим сделать? Я напомню, эту квартиру я рассматриваю как квартиру для того чтобы получать удовольствие от проживания в ней поэтому для начала конечно же нужно увеличивать прихожую второе нужно делать больше гостевую комнату и добавлять в ней света то есть прибавить к ней второе окно вытянуть эту комнату вдоль стены с окнами таким образом получив больше света, больше воздуха, а значит больше пространства. Сделать одну спальню, увеличить немножко ванную комнату, ну и попытаться еще вписать гостевой санузел. Получается детской комнаты здесь не будет. Ну а что вы хотели? Хотите квартиру для кайфа? Долой детские комнаты. Эта квартира идеально подойдет для молодой супружеской пары, ну или для холостяка это уж вам выбирать что получилось я полностью перекроил пространство и сейчас вам покажу как оно стало выглядеть а сделал я это с одной единственной целью чтобы те молодые люди которые будут жить в этой квартире ну кстати может и не молодые просто любящая пара чтобы они получали удовольствие от жизни они просто пришли переночевать поесть и снова убежать Итак. Что мы видим? Для начала я увеличил прихожую, в которой достаточно вместительный шкаф. Здесь же в образовавшуюся нишу я поместил стиральную машину. И здесь же будет размещаться уборочный инвентарь, который есть. В каждой квартире его нужно куда-то прятать. И еще останется место, куда убрать чемоданы, сумки, лыжи, ну и прочие всякие вещи, которые в изобилии обычно бывают у всех людей. Все это спрятано за одну линию дверок, чтобы визуально была одна чистая линия напротив конечно же консоль моя любимая я очень люблю ставить консоли во-первых это функционально на нее можно поставить сумочки положить ключи а во-вторых это красиво над консолью можно повесить зеркало или красивую картину а еще на консоль можно поставить вазу в которую будет ставить цветы ваш любящий муж Здесь дверь, как вы видите, которая ведет в гостевой санузел. К сожалению, здесь поместился только один унитаз. Ну, что делать? Будем руки мыть на кухне. Это помещение получилось достаточно вытянутым, поэтому сам унитаз я придвигаю ближе к входной двери. А за унитазом получается пространство, которое можно использовать для хранения, в котором можно разместить водонагревательный бак. Ну, вдруг вы параноите и думаете, что наступит конец света и кончится горячая вода. Тогда это для вас. А может быть туда вы захотите установить сейф, в котором будете хранить много денег. Сейчас ведь банки ненадежные, да и вообще что-то на рынках происходит. В общем, хорошее укромное местечко, которое можно использовать по разным назначениям. Но идем дальше дальше попадаем в общий зал в котором есть кухня стол и диванная группа и все это расположено по одной центральной линии как бы по одной оси что позволяет расположить мебель строго симметрично а это абсолютно правильное расположение мебели кстати говоря еще и очень удобное. здесь мы готовим здесь едим здесь сидим смотрим телевизор к сожалению место не осталось под остров я очень люблю ставить остров на кухню но здесь так мало места что просто некуда его поставить поэтому вместо острова можно использовать этот стол пользуйтесь на здоровье из этого зала с двумя окнами кстати говоря а это очень даже здорово ведь правда так лучше когда два окна вдоль длинной стены а не когда одно окно в торце так и света больше так и настроение улучшается потому что солнце это всегда хорошо дневной свет это прекрасно да будет свет из общей комнаты мы попадаем в спальню в спальне кровать а напротив консоль в старой планировке перегородка была вот здесь но я ее отодвинул туда дальше в зал для того, чтобы напротив кровати можно было поставить либо консоль, либо тумбу. А еще при этом, чтобы осталось расстояние между кроватью и этой консолью. Чтобы можно было ходить комфортно и не запинаться ногами об углы кровати и об консоль. В предыдущем варианте планировки невозможно было ходить вокруг кровати. Все стены оботрете. И ноги обобьете, потому что места очень мало. И только в таком варианте планировки вам будет удобно и комфортно. И спальни вход в гардероб. В гардеробе два шкафа. Один глубокий на 600 мм, в котором вы повесите все свои пиджаки и платья на плечики. А напротив шкаф не очень глубокий, в котором будет удобно разложить, например, сложенные кофты, трусы, носки лифчики в общем все то что хранится в спальне будет в этой удобной гардеробной а в торце этой гардеробной можно повесить зеркало в полный рост правда удобно переоделся посмотрелся и пошел а еще из этой спальни есть вход в хозяйскую ванну и вот тут все самое интересное только начинается заходим в ванну и она у нас состоит как бы из двух помещений. Одно большое, в которой раковина, ванна и душевая. Об этом чуть позже. И из другого поменьше, за перегородочкой, чтобы сильно в глаза не бросались. Унитаз и биде. Поэтому, спрятавшись за эту перегородочку, вы будете чувствовать себя уединенно и комфортно. Зачем нужна эта перегородочка? Зачем нужно уединение в этом и так уединенном помещении? А затем, что часть стены стеклянная. И вот эта часть. Зачем я это сделал, стекло? Помните, я вам говорил, что квартира-то для кайфа. Представьте, вы зашли в эту ванную комнату, легли в ванную, взяли чашечку шампанского и лежа в пенной воде, неспешно попиваете шампусик и смотрите в это окно. Видел чудеса техники? Но такого... Ну правда же здорово? А еще эта прозрачная стена позволяет запустить максимум солнечного света в ванную комнату. Ванная комната с окном это всегда здорово, это всегда позитивно. Даже когда вы умываетесь и вас освещает дневной свет, это совершенно другое ощущение, нежели когда электрическая лампочка висит над вами. Согласитесь? Круто! Ванная! находится на подиуме сделано это для того чтобы здесь в подиуме организовать слив то есть трап душевой для того чтобы вода утекала а откуда появится вода вы спросите А она появится из душевой колонки которая будет висеть на стене и когда вы принимаете душ вы смотрите в окно а вас освещает солнышко представьте если в душе моется ваша любимая прекрасная дева за стеклом а вы на диване Какая картина, представляете? Чудо просто. Ну а что делать, если кто-то стесняется? Ничего страшного. Мы установим смарт-стекло. Смарт-стекло это такая штуковина, которая при нажатии на кнопочку делает стекло непрозрачным. Это стекло устроено так, что внутри него расположены кристаллы. И они поворачиваются одной стороной, либо другой. А вы это делаете с помощью нажатия кнопочки на клавиши как простой выключатель это главная фишка в этом интерьере солнечный свет в ванной комнате а также увеличение пространства за счет того что одно перетекает в другое согласитесь это круто Ну и конечно же я не забыл про места хранения в ванной комнате мы же помним что у всех, абсолютно у всех огромное количество баночек и скляночек. Они поместятся вот в этом вместительном шкафу. Не очень глубоком, но очень функциональном. От пола до потолка и от стены до стены. Это огромный шкаф, который сольется со всей стеной. Кстати, стену можно продлить тем же материалом, что и дверки этого шкафа. Это сделает шкаф незаметным. И тогда не надо будет городить всякие тумбы под раковину. Раковина у нас будет легкая и воздушная. Это будет очень красиво. Отдельно стоящая раковина, отдельно стоящая ванна. И все это за стеклом. Ну правда же это чудо. Кстати, если вы хотите узнать, как делать такие же прекрасные планировки, то переходите по этой ссылке и вы получите видео уроки по тому, как делать планировку. Итак, давайте резюмируем. Есть две планировки. Одна, в которой вы кайфуете и получаете удовольствие для жизни. И другая, в которую вы приходите поесть и переночевать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую выбрали бы вы планировку. В какой вы бы жили. Напишите в комментариях, это внизу, какая вам больше понравилась. И как бы вы сделали для себя. Поставьте лайк, если вам понравилась планировка. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о следующем моем выпуске. Ну и подписывайтесь на канал Дизайнерских вам эмоций.